Я думаю, что мне можно запросто поучаствовать в конкурсе мокрых футболок. Бурашка скажет вам речь. Ну что, Салаги, поехали. Сейчас начнется. Он уже начали. Всем привет! <смех> Тренировка закончилась, и теперь корица. Так обесточим на всякий. <смех> <смех> Я думаю, что мне можно запросто поучаствовать в конкурсе мокрых футболок Главное, я вспомнил в самый последний момент Что мне надо снять с себя кардиодатчик перед тем, как лезть туда сейчас бы иначе я его запорол Часы-то я снял и пошел А кардиодатчик остался под майкой на грузе Кстати, я занимаюсь с кардиодатчиком Который мне любовно и бережно подарила супруга, чтобы я занимался кроссфитом правильно. А правильно это как? Вот я вот как сейчас работал. Вы видели всю тренировку, как она выглядела. Ну, конечно, не все а так она нарезанная, так вот. Ну и суть в чем. В перерыве между подходами я догонял пульс до 140, то есть он у меня падал до 140, а во время тренировки я его догонял до 180, но, но не больше, там 175, 178, 172, то есть больше 170. Вот. И это было мне именно показателем. То есть я не по времени работал, что я делаю упражнение и через 20 секунд мне надо прям срочно начать делать другое. Нет. Я делал круг, и между кругами такой-то перерыв, чтобы у меня пульс вернулся к 140 ну, ударом, или чуть-чуть пониже, там 138. И тогда я снова начинал делать другой круг. Вот. И чем больше, тренируешься, тем, чем больше тренируешься, тем, конечно, перерыв уже между э, кругами становится все меньше, меньше, меньше. То есть буквально стоит закончить упражнение, как пульс сразу вниз, так вау, падает. И все. Буквально за минуту или даже меньше, там, секунд за 30. И снова можно начинать. Вот так вот. Сила-мощь, как мне говорит дочка. Ну-ка. Сила-мощь. Всем салют. Занимайтесь спортом.